в Новосибирске Валерий Петровичем Казначеевым. По информации, которую получил Дмитрий Безбородов, контактер, который работал в исследовательской группе. Он работал в определенных конструкциях, и он получил информацию о этих конструкциях и о названии. Когда он вышел из конструкции, сказал, что нужно создавать новые конструкции, которые назовутся зеркала Козырева. Поэтому это спирали. Николай Александрович Козырев – это Наш русский ученый, который занимался изучением космоса и вывел теорию времени. Но правда ли говорят, что Козыреву удалось зафиксировать некий временной сдвиг и доказать, что время течет неравномерно? И при определенных условиях мы можем попадать информационно. Мы говорим пока про информацию как в прошлое, так и будущее. То есть получать информацию с помощью вот этого эффекта, который он открыл, из прошлого и из будущего. Да, мы можем получать информацию из прошлого и из будущего. Но тут можно потом будет об этом поговорить, потому что уже есть немножко другое может быть понимание или расширенное понимание этой формулировки. Поэтому он зафиксировал это и многие другие моменты, поэтому можно будет просто на сайтах это изучить, материал более подробно. Некоторые физики говорят, что мы живем в четырех измерениях. Четвертое измерение это время. А можно ли с помощью вот тех скажем так, приборов, наверное, зеркало-козырь можно назвать прибором информационным, действительно каким-то образом влиять на ход времени? Я знаю, был великолепный мой друг, наверное, ты же его знаешь, Вадим Чернобров, который тоже пытался создать некую информационную машину времени. Можем ли мы все-таки как-то вмешиваться вот в этот сложный процесс, который называется мы, временем? Мы не имеем права вмешиваться в общий, во вселенский процесс, потому что мы частичка этого времени но дело в том, что зеркала позволяет познать свое время и взаимодействие со вселенским временем потому что время оно очень уникально и очень много философов ученых, физиков, математиков много-много кто дает разное понимание и трактовки времени поэтому у нас тоже уже появилась своя теория времени так сказать, которые мы пришли к пониманию этого изречения. Да, зеркала козырева позволяют сознанию выходить во все мерности, потому что высота зеркала у козырева она имеет свое значение. Да мы находимся в четвертом измерении, а насколько готово сознание человека путешествовать, в какие мерности, Это все зависит уже индивидуально от каждого посетителя который путешествует в этих зеркалах. Сергей, наверное, всем уже не терпится. Я так уже, открою маленький секрет, это не первый раз у тебя в гостях, мы давно дружим, но я вот вижу, что у тебя появились новые зеркала. Вот давай мы про них немножко расскажем, уже покажем. И, наверное, расскажем, чем они отличаются. Ну, первое зеркало — это яйцо. Я — У меня пришла такая информация, мне ее дали наставники мои. Я — гармония, ци — энергии. Поэтому пришло четкое понимание о том, что человек должен прийти в гармонию своих энергий. Данная конструкция мною совершенственная. Здесь яйцо с определенного сплава металла. И у меня пришло четкое понимание именно в зеркалах Козырева о том, что все-таки Настардамус использовал главное не яйцо, а главное было кресло. Сереж, поподробнее, что значит, Астрадам... Нострадамус использовал не яйцо? Нет, я это же для наших друзей, потому да, что экскурсии. Он есть... использовал две технологии. У Нострадамуса было кресло из бронзы, на котором он сидел. А так как он сидел на определенном кресле из бронзы, то происходили определенные процессы, ну не определенные, а процессы гармонизации его внутреннего мира с помощью этого кресла. Ну да, я немножко опять мешаюсь, перебью. Просто некоторые историки, исследователи жизни и творчества Нострадамуса говорят, что было некое мистическое яйцо Нострадамуса, благодаря которым он как раз и писал Нет. свои катрены. Дело в том, что в любом зеркале, немножко здесь напутана информация во всех зеркалах, и говорят, что во внутреннем мире происходят определенные процессы в зеркалах. На самом деле яйцо производит гармонизацию его внешнего пространства, Кресло, оно производит гармонизацию внутреннего мира человека, и поэтому внешняя конструкция, она отсекает внешние факторы, которые есть в пространстве вокруг человека. И поэтому, отсекая внешнее пространство, Значит, внешние эти факторы внутри происходит гармонизация яйца, и мало того, что само, сама бронза она способствует энергоинформационной системе определенным процессам гармонизации. Мы в яйце соединили еще третью технологию купол определенных размеров. Естественно, здесь воздух, а воздух нам нужен для того, чтобы мозг наш получал дополнительный кислород. И тогда мы, э, эта конструкция позволяет выходить во все мерности, насколько готово сознание человека. Вот такая конструкция у нас получилась яйцы. Интересное сочетание слов яйцы вот. и Да. Далее у нас э, здесь э, малая Андромеда. Вот. Андромеда это позволяет значит, соединить и произвести гармонизацию нисходящего и потока, потому что высота этой Андромеды 2 метра 40 сантиметров, а как говорит нам двойка и исследование одного интересного человека расшифровки цифр то здесь происходит и двойка, 1 плюс 1, это получается гармонизация мужских и женских энергий в этом теле. А четверка дает стабильность, в итоге 2 метра и 40 сантиметров. В нашем понимании стало, что человек может выходить творчески, насколько опять готово его сознание. Потому что мы стали дружить с пониманием цифр, и уже по-другому все стало играть в нашем пространстве. То есть такая улитка, я смотрю, она еще и вот туда куда-то заворачивается. Она, это туманность Андромеды, потому что исследуя пространство Козырева, взаимодействие с Козырем, Козырев обратил внимание на эту конструкцию. И мы изготовили первую конструкцию, на однослойная. Вот здесь же также можно, если наложить на бумагу 6 и 9, то получается... 6.9, если соединить, то получается круг в середине этих двух цифр. И таким образом мы увидели, что круг нашей жизни это то, что. Знаешь мне, что Сережа напоминает, домик улитки. Я теперь представляю, как он внутри выглядит. Вот это терапевт. Да? да. Вот. А теперь я хочу. Значит, нами, нами изготовлена новая уже конструкция, которую мы поставили в декабре. Это большая Андромеда. Она уже. Точно такого же размера, но высота уже 2,80. Высота 2,80, тут уже стало понимание у нас, что двойка происходит гармонизация нисходящего и восходящего потока, а восьмерка, получается, что позволяет выходить во весь космос. И здесь же происходит еще осознание понимания дуальности. То есть человек начинает понимать, что в нем происходит не так, и почему он не познает себя. То есть здесь приходит такое осознанное понимание всех процессов, что он делает плохо, что делает хорошо. Нет. А что обычно с людьми происходит, когда вот они садятся на этот стул, ну, надевают наушники? Во-первых, когда человек садится в кресло, зеркала все у нас ориентированы по горизонтам света, поэтому восток у нас вот спереди, человек начинает потихонечку крутиться, потому что ему нужно выбрать свой, так сказать, фокус на данный момент. Комфортное положение какое-то. Да, по чувствованию, по ощущениям, потому что это очень важно. Зеркала позволяют, потому что они большие. Вот, вот это вот настроится. Дальше мы используем шары для того, чтобы произвести настройки через зрительные моменты. Таким образом происходит ощущение, чувствование тех моих блокировок на данный момент, где я, может быть где-то зациклен, где-то может быть не в ресурсности, и поэтому у меня происходит такое сканирование всей своей нейронной связи, нейронной сети, вот. поэтому эти шары очень эффективно помогают они находятся на определенном расстоянии потому что близко нельзя ставить это тоже мы заметили что эффекты очень хорошо их описали немножко вот большой спирали мы используем три больших шара покажу вот находится да последнее время мы пришли к тому что человек должен находиться в вертикальных зеркалах порядка 60 минут 54 минуты это определенный тоже смысл вот, и это провели мы расчеты, произвели замеры, потому что вибрации и время поменялось по-другому. И поэтому человеку нужно уже не те 40 минут, о которых говорил Казначеев и провел эксперименты, потому что это было описано в его трудах, в пребывании 40 минут, а уже пришли на другие время. Здесь у нас расположено горизонтальное зеркало это двухслойная конструкция с определенными параметрами опять здесь же цифры Тесла присутствуют во всем своем величии зеркало двухслойное второй слой доходит до 5-6 центра и человек размещаясь у него происходит гармонизация мало того что здесь конструкция закреплена жестко здесь воздух здесь воздух, нету соприкосновения между металлами что происходит? Когда человек лег, у него пойдет потихоньку такое покачивание. И человек оказывается в невесомости, в пространстве. И тогда он, у него происходит гармонизация. И он тогда просто расслабляется и в полете. Вот, вот такая вот новая конструкция. И еще антенна там какая-то сзади стоит, Да, там параболическая антенна стоит, выставлены фокусы, фокусировка. Потому что маленькие антенны, они неэффективны оказались для больших зеркал. Потому что все-таки есть внешнее пространство, есть внутреннее пространство. Это тоже у нас описано на сайте и в документах технических. Потому что все-таки нужно обращать не только на внутреннее пространство, но и на внешнее. Что происходит снаружи. Это очень важно. Вот тут у тебя совершенно уникальное Зеркало. В плане того, что зеркало, зеркало получается. Да, это конструкция Сергея Николаевича Грецева. Здесь опять присутствуют все те же цифры, потому что 6 шестигранник, 12 зеркал, опять 369, опять определенные параметры. Это зеркало ориентировано по горизонтам света. Здесь два режима, есть режим темный, ну полу такой затемненный и вот такой светлый. Поэтому что здесь происходит? Здесь можно себя видеть в многомерности, видеть себя множество, соединять себя, работать с собой, а также формировать целевую матрицу, особенно это зеркало любят наши любимые женщины. Не возникает эффект, как при старых гаданиях, помнишь, когда надо было два зеркала совместить, появлялся коридор и оттуда выходил суженый ряженый? Ну, тут есть немножко другое, потому что с этими двумя зеркалами очень интересные есть тоже наши наработки, наше понимание. Только не нужно их ставить не друг на дружку, а от себя. То есть, получается, между зеркалами непознанная информация, пространство. Вот, вот такую конструкция у нас. Ну и пойдем к классике. Здесь у нас вибрационное такое кресло есть. Ага. Вот. это тоже интересная разработочка то есть она прям вибрирует а? да значит их у нас два штуки вот ну, загрузится потом покажу интересно происходит идет активация кундалини снизу, угу, угу. а то есть там стоит какой-то динамик на который динамики. подается определенная частота да определенная частота вот такая вот машинка Ой, вот, Десять, да, да, 10 минут, а потом эффект, когда вот руку положите, руку, вот сейчас немножко это, а теперь, опа, да, и такое, как будто эхо остается Да, как будто бы а если когда человек сидит, у него все это вибрирует до шеи, а потом все это просто потихонечку, такой идет, такая работа, вот это вот очень интересный эффект, происходящий. Вот, Ну и классические, на самом деле, вот это есть оригинал зеркала Козырева классика. Вот. У нас установлены две спирали, малая и большая. В Калуге в определенной точке установлены две малые такие спирали. В Петербурге установлены два больших зеркала. В Новосибирске у нас установлены Андромеда и горизонтальное зеркало. Вот. В Петербурге тоже в определенной точке. Установлена Андромеда и две горизонтальные, там 5 зеркал. Поэтому вот это вот и есть классика, которая хорошо работает. Тут прям лабиринт. А, да. Сейчас мы тут используем шары уже. Вводим, ну, то есть проводим такие исследования, как у нас будет восприятие через наши глазки. И что будет происходить с нашей нейронной сетью. Потому что не только у нас в сознании, в мозгах, но и в ЖКТ. И когда человек смотрит на шары, он смотрит себя. Что у него не так, что у него происходит, где идут блокировки. Ну а зеркало выполняет свою функцию. Идет вот такая вот настройка. Также человек сюда помещается, он выбирает свой фокус, если работать в правую сторону. Ну, когда шарами, то он настраивается, три шарика, один спереди, два по краям. И сколько, тоже где-то около часа нужно находиться? Да, полетаете. Да, я бы хотел с вами, Сергей, провести маленький эксперимент. Я принес небольшой артефакт, историю которого я знаю только наполовину. И будет крайне интересно, что зеркало Козырева, какую информацию раскроет. Готовы ли, Сергей, к такому эксперименту? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, друзья мои, сейчас вот я то, что я уже вначале показывал, вот такой вот артефакт. А что это такое, я вам в конце потом расскажу. Николай хочет считать, про ли я считаю информацию? А, знаешь, на самом деле, я наверняка знаю, что ты видел уже такие артефакты, мне интересно, что дополнительного ты узнаешь. Сейчас я тогда уйду, Сергей мешать не буду, а потом мы включим камеру и узнаем, что сказала Зеркало. Да не пусть включено. А, пусть включено. Давай попробуем. То есть я не мешаю в сонастройке.